В течение без приключений есть у вас есть, есть, есть у вас есть, ющ, Один день мучений и неделя без приключений. Есть что поесть, есть что поесть, есть, есть, есть, Итак, сегодня мы с вами приготовим два варианта вареников: это сыром солоуни и сыром адыгейским. Поэтому нам потребуется для начинки сыр солоуни и сыр адыгейский. К адыгейскому сыру, если вы любите солененькое, мы добавим еще брынзы. И для теста нам понадобится мука, немножко подсолнечного масла, немного молока, теплая вода и яйца. Если ты вегетарианец, можно без яйца. Состоять наше видео будет из трех частей. Первое, мы будем делать тесто. Второе, мы будем делать начинку. А третье, мы будем это все соединять приступаем сейчас мы приступим с вами к приготовлению теста так для теста нам нужно ну в общем чаша мука так мне нужны стаканы один второй значит я буду мерить Наливаю я сюда молочка. Дальше я заранее приготовленным кипятком разбавлю молоко. Это у нас сюда. Дальше замеряю. Мне нужно два стакана. Вот такое тесто у нас с вами получилось, мы его отправляем отдыхать и во время его отдыха мы будем готовить с вами начинку. Уместить надо это тесто минут 5. Этого количества теста тебе хватит на одну начинку, либо замешивай сразу в два раза больше, или же замешивай повторно. Начинки. Сначала мы натрем сыр собуни. Та Та да, да, да, да. Представляю вашему вниманию начинка номер один. Начинка для ленивчиков. Приступаем к начинке номер два. Это у нас адыгейский сыр. Его мы тоже натираем на терке. Высыпаем мы его в чашу, потому что это еще не все. Мы... Вообще адыгейский сыр, он пресный достаточно, поэтому мы приноровились добавлять в него сыр брынзу, поскольку брынза у нас солененькая. Там по вкусу мы добавим половина вот такой упаковки. 165 где-то Меленько и добавляем брынзу, значит, нашему адыгейскому, как я говорила, все это добавляем, опять хорошим и потом, ну, можете прилично замешать все это ложечко, и я сделала неприлично, сделала с руками. Итак, <diminishes> вот такие вот две начинки у нас с вами получилось. получились. Получились, и эту всю начинку нам нужно с вами заготать тесто. Yes! говорила, что мы заготавливаем, а не на один разочек покушать, заготавливаем вареники наперед, поэтому мы берем такую еще дощечку и покрываем ее обильно вот так мукой. Обильно. И туда мы будем лепить вареники и аккуратненько туда все складываем. А потом это все в морозилку на 3-4 часа, потом перекладываем в любой пулечек. Итак, тесто готово начинка тоже приступаем к третьему этапу он но ну, такой скучный. мы будем лепить вареники по <музыка> Важно, <все там> <музыка> да, этот способ приготовления. Перед нашей семье из поколения в поколение. Мне ну чё, так? Мама моя, мама моя, бабушка. А бабушка про бабушка. Прямо здесь, как кино. Вот, сделали колбаску. Берем ножик. И вот так вот нарезаем. Потом берем кучечку с мучочечкой. Берем раз двумя пальчиками, потому что такая штука. Два двумя пальчиками, в сторонку и так каждую штучку. Берем двумя пальчиками. Оп, надавили. Перевернули, оп, надавили. Штучку Берем нашу скалку какао Она не только, чтобы он уже гонять. Она еще у меня И вот получатся такие ложечки Рука снимает Вот Вот, я ее Подожди, я вам красивую выберу Вот она Фух, меня ж не видно, да? Не видно. Да, да, да, мне нравится делать вареники. Это так здорово, это так весело. У -у -у. Как там семья? Мне нравится здесь, мне здесь очень нравится. Мне нравится лепить вареники, я обожаю лепить вареники. Это так здорово. Первую партию мы слепили, теперь мы делаем это каждый раз. С сыром с то же самое. Партия у нас досточки для заморозки готова. Это мы теперь отправляем в морозильную камеру. Вот у нас много Кто молодец. Я молодец. Жрёт. А теперь давай жрать, пожалуйста. Пожалуйста,